Здравствуйте, дорогие гости галереи «Лист». Меня зовут Тиканова Светлана. И сегодня мы будем говорить о такой удивительной технике, как энкаустика. Я долгое время занималась фотографией, я вообще про инкаустику ничего не знала, и рисованием больш... в большей части, в большей мере я не занималась. Фотография занимала у меня это время, и поэтому как-то было вот не до рисования. Но настал момент, когда я поняла, что фотография уже как-то не так мне интересна, потому что ну, почти все знаю про нее, и уже она меня так не вдохновляет. Поэтому замечательно, замечательном Фейсбуке можно будет вырезать, а может быть оставить. Вот как там -то в тот момент кризиса моего творческого, я зашла на, к себе на страницу, увидела в новостной ленте э, девушка, женщина с Австралии. Что-то делала такое, газовой горелкой, краски переливались, что-то было текучее и очень удивительно прекрасное. Так как я не владею языком английским, мне было сложно понять, и куда-то я торопилась. В общем, я вдохновилась и закрыла страницу, и побежала по своим делам. Прошло где-то примерно год, и вот наступило то время, когда мне снова... Вселенная постучалась через Facebook и снова мне попалась на глаза эта страница. Я увидела уже новую работу. Женщина опять работала с помощью газовой горелки. И я уже думаю так, второй раз, думаю, это значит знак. Надо просто пойти погуглить. И через Google-переводчик я начала потихонечку искать информацию. Я поняла, что это энкаустика. Я поняла, что эм, на, на русском... В русском интернете информация про инкаустику ее практически на тот момент не было. Была какая-то часть, связанная с иконописью. Все, больше про инкаустику я информации никакой не нашла. И поэтому но техника меня заинтересовала. Мне Александр Горовой дал книгу, которая, была, которая рассказывалась о изысканиях, исследованиях художников в 30-х годах. 20 века как они восстановили эту технику и в общем там очень много рецептов но очень все такое сложное и какое-то непонятное но в общем я решила что я буду потихонечку в этом разбираться удивительно что я не стала сразу брать какие-то рецепты и идти по ним я просто использовала домашние свечки Которые там непонятно из чего есть теорина там, Либо там они еще С каких-то там намешанных составов Ну в общем я начала все это плавить Сначала это были маленькие работы Я поняла, что мне это очень интересно У меня стало что-то получаться То есть я шла по интуиции Потом я смотрела очень много Англоязычных кстати, Каналов, где художники С Европы С Америки С Австралии показывают, как они работают с этим материалом. И с помощью там, своей дочери, которая владеет языком, с помощью, опять же, Google-переводчика, я пыталась понять вообще, что это, как они работают. И, в общем, очень много экспериментировала. Технически это вообще очень было сложно, потому что купить воск в том виде, в котором можно работать, создавать... Изображение с помощью вот горячих всяких инструментов, газовых горелок, практически невозможно. То есть все, все краски, которыми я работаю, я их делаю сама. Очень важным компонентом является вот в этом составе, вот эта восковая краска называется медиум. Она состоит из натурального пчелиного воска и из домаровой смолы. Домарова смола – это вот примерно, та же смола, которая появляется на деревьях, которые растут где-то в теплых краях, это типа вот та же смолы, которая у нас на елях, на пихтах, на вот появляется вот эта вот смола, вот примерно вот тот, тот же состав, только он более чистый, более имеет другую какую-то химическое, другими химическими свойствами обладает. В общем, я смешиваю часть домаровой смолы, которая в кусочках, и добавляю туда воск. И вот у меня получается вот этот состав горячий, а потом я уже добавляю пигменты и все остальное. То есть это вот это все, что я сейчас знаю, это все путем опытным. То есть все это сплошной эксперимент с материалами, с какими работать. То есть нас очень важно, чтобы восковая вот эта вот часть она была на твердой поверхности. Сильно, ну, не подходят холсты, то, что, допустим, для масляной живописи да, используется, желательно, чтобы это была доска, либо это фанера, либо это плотный картон какой-то. Хотя вот сейчас в да, метод у меня есть работа, которая вот здесь у меня уже, э, это холст на картоне, и вот уже на этом холсте мы видим такие цветные пятна, это масляная живопись, так сказать, подмалевок. То есть я решила сначала, у меня было желание нарисовать маслом, маслом картину, потом что-то у меня не пошло, появились какие-то другие дела, и у меня эта работа, так сказать, хранится в определенном месте, где недороб... недоделанная работы. А вот сейчас я ее покрыла воском, и можно увидеть, что она такого матового цвета, очень приятная на ощупь. И вот дальше по этой живописной работе, по холсту я буду очень нежно работать с помощью... Восковых красок и буду уже делать, создавать именно буду работать в технике инкаустика. Вообще, что такое инкаустика? Инкаустика э, это греческое слово, и обозначает оно прожигать. То есть важная часть это именно технология, соблюдение технологии исполнения инкаустики. То есть получается так, что я наношу работаю с нагретым воском. И когда я им работаю, и потом, допустим, мне нужно будет что-то... Э -э нанести послойно, я буду каждый слой прогревать. Прогреваю я либо газовыми горелками, это вот какие-то такие простые газовые горелки, более точечные, Здесь вот, это вот их можно сравнить с кистью. Есть широкие кисти, щетинные, а есть кисти акварельные, маленькие, для какой-то более деликатной, тонкой работы. Вот, и у меня набор горелок газовых за этот срок – Занимаюсь я с 14 года, и фенами тоже. Вот, фенами я работаю именно строительными, то есть теми, которыми плавят, там, не знаю, пластик для того, чтобы форму ему придать, обжигают дерево. То есть это очень такие горячие предметы. Почему я люблю инкаустику? Потому что эта техника, она, знаете, такая, вот у нее есть определенный характер. Если масляную живопись нанес слой, она может подождать, можно сразу рисовать, да, последующий доделывать, а может быть отставить немножко, она там может какое-то время стоять в таком незаконченном, не состоянии. То с инкаустикой все гораздо просто и быстро. То есть инкаустика требует точ точных, быстрых э, действий. То есть пока воск горячий пока он вот такой вот горячий, я могу наносить это все и быстро работать, создавать пятна какие-то, то есть формировать как, ну, какое-то изображение. Как, если, допустим, будет в помещении холодно, то этот воз будет тут же э, на ходу застывать. То есть вот это движение от э, горячей панели до полотна, или вот фанеры, да, на чем я изображение делаю, оно может, воск просто может застывать. И уже можно царапать такой засохшим воском, кистью. По... То есть пока доносишь, он тут же застывает. Поэтому сама технология говорит о том, что художник работать должен точно, быстро, э -э, но еще при этом получать удовольствие какой-то, в общем, сертингист. То есть она пришла, ты ее обуздал, и в этой волне ты скользишь в потоке вот этого творчества, творческого какого-то состояния. Вот э, у меня характер такой, мне надо быстро все делать. Я серфингист по анатолии, хотя на доске еще ни разу не стояла, но это время и буду стоять. А вот инкаустика э, это вот как раз подходит под мой характер. То есть я работаю быстро. Эмоционально включаю музыку, танцую и тут же крашу. Все это у меня, огонь зажигается, все у меня тут, брызги в разные стороны. Так как воск, это вообще, мы назовем его субстанцией, она энергетическая. То есть воск, почему свечи мы зажигаем, почему вообще воск во все времена э, э, древние люди использовали для э, закрепления различных предметов, которые использовались раньше в быту. То есть получается так, что про воск, про вот эту технику люди давно знали, потому что откапывали какие-то манускрипты, их разбирали, и вот в этих манускриптах было написано о том, что замечательный художник нарисовал картину, э там какой-то цветок, и вот даже пчелы, до того этот цветок прекрасен, что пчела, пролетающая мимо, садится на картину, потому что цветок нарисованный чудесным образом. И вот э э историки искали подтверждение вот этой техники, то есть описание есть, поэтические, художественные описания этой техники есть, а подтверждения нет. Вот куда она делась? Люди э, много веков назад уже рисовали в этой технике, а подтверждения нет. Но всему свое время наступает момент, когда химия, во-первых, становится как наука, да? Тогда же и фотография у нас появляется, потому что есть химия, и люди уже к химии начинают относиться как к возможности изучения мира. Закреп... Ну, в общем, химия ⁇ это вот она такая вещь, которая внесла огромный лип привносить до сих пор. Так вот, с энкаустикой произошло таким образом. В местечке Фаю, это Египет было найдено большое, огромное количество захоронений мумий. И вот в этих захоронениях были найдены мумии на лицах, ну, на головах которых лежали деревянные доски. И вот на этих досках были изображены портреты людей. Портреты людей, и вот такой, то есть ученые дали вывод, что эти портреты были написаны при жизни. Настолько эти портреты разные, настолько эмоционально эмоция изображена от человека. И стали изучать уже с помощью химической химии, и поняли, что в основе этих красок лежит воск. То есть все портреты, вот эти на, найденные в «Фаюме», а их там более 400, по-моему, там везде разные люди, и именно краски, краски сохранили свой цвет, свою насыщенность. То есть получается так. Вот я сейчас при вас нагрела и расплавила вот воск на вот этой картине. Что я сделала, расплавила? Я воск растекся и закупорил поверхность вот этого, ну, весь данный момент холста – Теперь воздействие, внешнее воздействия природы ни влажность, ни температура, ни другие вот эти вещи, которые влияют на то, что предметы начинают портиться, да, теперь оказывать не будет. То есть инкаустика это вечная. Вечное произведение. То есть, получается, вот когда обнаружили в Файом, Файоме это все, начали изучать э, те собрания, коллекции в, в музеях мировых, и начали находить, что воском были покрыты вазы, керамика, были покрыты какие-то каменные, сделанные предметы из камня, из железа. Понимаете, да, то есть пока вот люди думали, что это ну, покрыто чем-то, либо произведения написаны в технике инкаустика, именно тогда, когда уже начали понимать, что это такое. То есть именно исследуя с помощью химии, поняли, что вот она, инкаустика вокруг них, да, и древние люди использовали инкаустику для того, чтобы закрепить предметы и использовать их потом в быту. Для меня очень важно. Мое экологич... экологичность создания картины, что это значит? Я не буду рисовать картину когда у меня плохое настроение. То есть я могу, у меня есть для этого коллажи, вот я коллажи, вот я лечусь, когда у меня есть какие-то там проблемы психологические, сложности, я лечусь коллажами. А вот в энкаустике, с инкаустикой я работаю только с хорошим настроением, потому что вот это мое настроение, вот этот мой драйв, он передается, он как бы, не знаю, он на энергетическом уровне, в воске закрепляется. И вот сколько я про уже выставок у меня было, люди приходят на выставку, и я ему задаю вопрос, вот какое ощущение от картины? И человек начинает мне рассказывать. Понимаете? То есть это как бы посыл. То есть воск, он прям берет на себя вот эту информацию создателя или того момента, того ну, состояния моего, когда я эту картину создавала. Вот. Поэтому вот это уникальность этого материала. Итак, если мы говорим о том, о материалах, да, вот в данный момент у меня есть вот такая вот горячая сковорода, в которой э, корейцы готовят себе еду. А я ее себе приспособила именно для того, чтобы она у меня нагревалась. Плюс у меня еще есть блиница, плюс, да, вот, а блиницу я использую как вообще палитру. Я себе наделала таких этих восковых разноцветных, как они? Ну, мелков восковых. И я их могу плавить на этой вот блинице и потом как бы вот работать, как, как работает художник, когда с палитрой, допустим, живописной. Я также работаю на горячей вот этой блинице. Ну, сейчас ее нет, поэтому будем работать с тем, что есть. Итак, у меня здесь есть разные кисти, у каждой краски своя кисточка это как раз таки для того чтобы чистота цвета была вот. и что я сейчас делаю вот здесь сейчас у меня покрыта простым воском ну имею ввиду воск с домаровой смолой и я ее прогрела то есть я нанесла на свою живопись э, воск прогрела его с помощью газовой горелки как я это делаю я показываю сейчас Можно регулировать. И я сейчас прогреваю воск, чтобы он стал жидкого, до жидкого состояния. Он должен войти внутрь предмета, на который я его нанесла. Я работаю быстро. Могу работать маленьким огнем, могу работать плоскостью огня. Все зависит от задачи. Но главное, чтобы я не пропустила, чтобы у меня весь воск растекся, проник, прогрелся. И покрыл мою картину. Так, все. А? Нужно какое-то время, чтобы оно сейчас у меня подстыло. Все это здесь прохладно достаточно, поэтому, в принципе, оно сейчас быстро. Итак, я жду, чтобы оно все сейчас застыло и начну работать с цветом. Что я... Значит, это, так как у меня незаконченная э, картина с цветами, я продолжу эту тему. Ну, просто буду же работать с восковыми красками и немножко, может быть, какими-то более уточненными цветами. Вот, значит, я беру что? Я возьму гранчевенький. И просто масками видите, он у меня пока горячий, он растекается. То есть я могу воском работать как акварелью. То есть я могу э, создавать жидкую прозрачную поверхность, а могу более э, застывшим воском, полузастывшим, создавать объемы. У меня вот здесь, например, вот на этой картине есть вот объем, то есть есть гладкая поверхность, а есть объем. Вот как раз более, более застывшим воском я прям прохожусь, и у меня появляется вот такой объем. Ну это вот все по ходу. Так, я нанесла, раскидала э, рыжие пятна. Сейчас я немножко добавлю цвет. Белый немножко. И немножко по теням пройдусь, холодный-зеленый. Сейчас по-хорошему, конечно, нужно, особенно когда человек начинает, нужно каждый слой прогревать, то есть один на другой наносится. А сейчас вы видите, что я могу один слой на другой наносить и как бы... Не прогревая. Ну, во-первых, у меня уже опыт большой. Во-вторых, я просто знаю, что я буду дальше делать. Я сейчас немножко эти цвета перемешаю, усилю, а потом я их еще добавлю, пошкрябаю немножко, чтобы не было в вот эти маски от кисти чтобы они не были ну, более такими твердыми, жесткими, не имели твердую форму. Вот, что я делаю, то есть я вот нанесла вообще пятна, у меня есть вот такие вот скребочки, и я немножечко сейчас тоже быстрыми движениями выведу один цвет из другого. этот воск он у меня остается я потом могу его использовать еще раз допустим перемешать и на основу для грунтовки фона использовать сделать. Так, теперь Я снова буду это все нагревать И буду нагревать так, чтобы оно не смешивалось То есть, моя задача сейчас Нагреть так, чтобы Воск растекся Был примерно, знаете, как растопленное масло Вот когда на солнышке летом Оставить его То есть оно форму сохраняет Но в то же время оно такое вот уже вот, Мягкое И вот здесь воск должен быть таким же Поэтому я буду работать плоской кистью. Очень мягко, нежно, легкие прикасания. Линии, которые оставляют кисть, или вот шкрябалка, вот это вот я сейчас мне надо их, эти вот жесткие линии, их надо расплавить чтобы они стали гладкими, лишнюю жесткость убрать. Так, а вот сейчас, после того, как я разгладила, и теперь пойду смешивать эти цвета, которые я вот сюда накладывала потихоньку. И вот я их сейчас буду перемешивать. И воск начнет двигаться. Техника такая опасная, <смех> в том плане, что ты имеешь дело с горячим огнем живым, с горячим воском. Но воском я не обжигалась ни разу, потому что такая температура у него, ну, будем так говорить, не горячее, чем когда человек держит свечку в церкви, вот, поэтому, соблюдая правила, можно все это не, не бояться что обождешься. но при этом смелость определенная должна быть так пока оно у меня еще не застыло. Я вот добавлю цвет полупрозрачный, который не сильно яркий. раз пробовала вначале особенно работать по определенной какой-то задуманной технике. Так чтобы вот есть идея, ее можно воплотить, используя только мозги. Ну, чисто мозгами. Аналитически, так сказать. Не получается. То есть работа иногда зачастую сама регулирует, какой она хочет быть. Вот. И это ну, происходят какие-то вещи такие, которые, ну сложно объяснить. Ну, то есть что-то происходит со мной, когда я это делаю, с картиной. В общем, иногда ты ее пытаешься как бы рисовать, а иногда она говорит, нет, давай-ка ты вот так будешь рисовать. И начинает происходить что-то такое непонятное, но внутри удовольствия, состояние определенное, которое потом хочется повторить. Испытать это вот происходит. Поэтому я инкаустику не бросаю. Помимо инкаустики мне еще очень много всяких увлечений. Вот, но я стараюсь периодически подходить, возвращаться. Ну и потому что я чувствую потребность в этом. В том, чтобы рисовать. Если посмотреть сейчас, то можно видеть, да, что он уже какой-то рельеф, где-то воск более гладкий, где-то он рельефом. И вот сейчас нужно этот рельеф, либо его можно нагреть и он разольется ровненько по поверхности, либо этот рельеф оставить в дальнейшем, добавить его еще потом, чтобы он стал более объемным. То есть это все тоже приходит по ходу. Это абстрактные пятна. Сказать, что точно я знаю, что в итоге у меня здесь появится, пока не могу. Вот, я просто ловлю волну. При этом, как-то стараюсь ну, сохранить некую, искать гармонию. Приходи, приводить эти пятна, которые быть в хаосе разбросано, приводить их к какому-то общему знаменателю на каждом этапе. Потом придет мне понимание, что это, и я уже поставлю точку в конце буквально одним каким-то штрихом и все, и оно у меня будет готово. Так, сейчас я начинаю снова плавить. буду аккуратненько плавить не буду большим огнем потому что мне не хочется испортить то что вот я уже вижу то что мне нравится но оплавить это надо Огнем можно как кистью работать разными плоскостями. Можно вот точечно. Нужен какой-то фрагмент оплавить. Мы идем, вот берем узкую часть огня и этим огнем нагреваем конкретную область. Раздействуем на воск. И он начинает оттечь. Вот, вот эта фактура, про которую я говорю, да, достигается более такой полузамерзший, не замерзший, а стывшим воском. То есть никогда он жиденький, акварельный, да, а он когда у меня даже специально делаю такое движение, беру, допустим, кисть условно и ее как бы немножко в воздухе остужаю, охолаживаю, так сказать. Вот, она становится у меня на кисти более густой. И я здесь вот полу такими, мы видим, появляется рельеф. И я этот рельеф создаю именно полусухой кистью. Полусухой. Точнее, остывший сухой. Вот. И вот в этих местах начинает появляться объем. То есть у меня получается картина не плоская, она даже как бы 3D условно. Вот. Еще э, картины можно нюхать. Они пахнут воском. Так что со всех сторон терапевтическое действие оказывает воск. Глазки, обоняние. Потрогать можно, тоже приятное ощущение. Ну, здесь я вот сказала, да, что здесь у меня это была весенняя тема, когда у нас только снег начал потихонечку проталинки. Это вот тема как раз такая вот весны. И задача была вот эту вот показать фактуру снега. Так, другие, ну да, они в рождаются э, в зависимости от моего настроения. Ну, есть вещи, когда просто хочется нарисовать что-то легкое и особо, ну, не углубляться, не придумывать какую-то тему, не разрабатывать ее. Просто хочется просто вот отдохнуть, выплеснуть. И вот получаются вот такие вот простые натюрмортики. Здесь даже у меня вот есть моя эта печать. Моя, когда у меня, ну, я уже заканчиваю работу, я разогреваю воск и этой печатью, ставлю печать Тиканова Светлана. Плюс у меня здесь есть руна, сту, став рунический, который обозначает счастье. Поэтому всем, кто приобретает мои картины, счастье в дом, вот, со всех сторон. Так что вот, тоже ноу-хау для себя я нашла, всякие фишечки. Вот. И вот это вот это фольга, которую я использую. Вообще, энкаустика чем хороша? Что в ней можно использовать любые материалы. но ну, желательно, конечно, натуральный материал. То есть, таким образом, у меня есть серия, где я использую проволоку, где я использую э, предметы, ну, типа фотографий. Вот. То есть, то, что бумагу, то есть то, что я могу впечатать в этот воск, закупорить, и он становится частью изображения. Нкаустика такой сложный материал в плане оформления. То есть ему не подходит классическое багетное оформление. Потому что я пробовала много всяких вариантов, и как-то мне все это не устраивало. И вот в этот раз у меня все оформлено на фанере. Вот. И мне кажется, что это, этот вариант, он то ну, дополняет, дает э, им какое то ну, продолжение жизни, не просто в рамочке, а как-то эта подача, ну, не знаю, какое-то настроение усиливается. Плюс еще вот эта серия, конечно, которая у меня здесь на выставке, она у меня такая была тоже терапевтическая, потому что делала я ее. Как раз весной 2022 года, то есть это где-то март, апрель, то есть самое сложное время в плане психологического состояния моего. И вот цветочки, какие-то сюжетики неприхотливые, птички, все это как бы давало мне возможность держаться в плане состояния психологического на плаву. Вот такая серия получилась. Вот. То есть вот эта вот серия выполнена в 2021 году, тоже где-то весной, 20-21 год. Вот это была серия у меня именно э -э вот в таких тонах, как бы такое рефлексия, размышление И у меня там, по-моему, около 10 вот таких работ. Как бы сказать точно, о чем она, не могу. Но про свои ощущения, про состояние какое-то, оно вот как раз об этом. Вот те цветы, они еще раньше были сделаны. Захотелось мне, вот как бы какая-то внутри радость была, и мне захотелось эти цветы. Ну, в общем, все очень относительно. Все. Вот, вот это вот одна из таких больших работ, сначала делала, когда начала заниматься инкаустикой были маленькие работки, потому что, ну и инструменты были, то есть я осваивала как бы вот, вот эту технику, и поняла, что мне это очень нравится. Хочу в этом развиваться. Я помню, я пришла к Андрею Тену, к нашему художнику. Андрей. Говорю, Андрей, так и так. Говорю, вот я хочу продолжать. Вот какой ты мне совет дашь? И он мне говорит, это, выходи на большие форматы. И тут я беру формат. Вот такой формат беру. И я понимаю, что одно дело, когда ты работаешь с небольшой работой, как бы это вот как у марафонца и как у спринтера. Разная дыхалка должна быть, разное понимание, как силы рассчитать. И здесь точно так же. Одно дело, когда ты на маленькой работе, у тебя одно дыхание, ты выдохнул, все, работа готова. А здесь по-другому. Я помню, мне пришлось как бы, э, ну, выходить на этот новый уровень, должны были быть новые инструменты, больше. У меня тогда появилась газовая горелка. у не газовая горелка, а строительный фен. Я купила себе строительный фен, я шла с магазина, со строительного, я была счастлива. И женщины, которые шопу себе купили, они счастливы. А я шла с чемоданом, со строительного магазина, с феном, со строительным, и это было счастье. Вот. Купила себе на, там, на, на рынке, а, на Блошином на нашем, купила себе Philips утюг без дырочек, без, без, без пара, от, отпаривателя. И вот я работаю, еще вот эти большие работы, они создаются, вот сам фон создается с помощью утюга. То есть я беру, также накидываю пятна, а потом горячим утюгом. Все это перемешиваю, и возникают эти фактуры. Вот, вот это вот, вот здесь утюгом я начала работать. Вот. И вот эта картина у меня тоже серия, она у меня про выход, про тоже некое состояние, рефлексия. Вот я люблю эту серию. Вот. Часть уже ну, продана, а часть остается. Пока, пока хозяин ищет, потому что ну, тема непростая, не и хозяин должен... Найтись. У меня всегда так, что картины у меня покупают люди, которые ну либо он эту картину искал, либо я его картина искала. Как-то так. То есть не, не каждый человек вообще понимает, что это. Вот. И у него есть потребность иметь такую, такую картину у себя дома. Если человек сильно хочет, ну вот на примере на моем не имея, не имея знаний, не имея ментора, у кого учиться, по большому счету Только через собственную практику, но это путь длинный Можно, конечно вот. Но сложность начнется сразу с первого же момента Во-первых, нужно э -э краски Краски в магазине такие не продаются То есть краски, которые здесь у меня на палитре, они я и делаю сама вот. я не видела, что кто-то в интернете вообще продавал, потому что ну, это очень узкая такая вот как для, для, для продаж вообще нет смысла этим делом заниматься, потому что нужно просто, если человек решит, что это его техника, вот как я поняла, что это это мое, я получаю удовольствие, я без этого просто уже не представляю свою жизнь это, это часть моей жизни то я, естественно, у меня все это есть, и я этим, ну, в этом работаю. А человеку, который только начнет, ему, наверное, просто для начала проще прийти, ну, на мой, может быть, мастер-класс, либо даже обратиться ко мне напрямую. Я провожу мастер-классы в плане индивидуальном, вплоть до того, что меня уже приглашают. На... Есть какие-то условно девичники, да, и зовут меня на этот девичник когда несколько подруг собираются и хотят провести как-то время с пользой. Вот. Я им провожу этот мастер-класс, они создают себе небольшое художественное, так сказать, полотно, которое греет им душу и заряжает их той самой энергией, которую они получили во время моего мастер-класса. Вот. А самостоятельно это сложно, конечно. Вот у меня есть серия, я ее очень сильно люблю, деревья то у меня их, они у меня разные, в разном оформлении. И цена у них очень небольшая. Вот, допустим, от трех тысяч. Уже в рамочке. То есть вот такие деревья. Это вот то, то что вот в, в галерее получается. А есть работы, которые за 50 тысяч. То есть, но ну, они большого размера, эти работы. Вот, они интерьерные. Вот две с половиной. Ну, вот эта работа стоит 10 тысяч. Она небольшая, она выполнена на холсте. вот Легкая. То есть для того, что, в принципе, ее можно оформлять, а можно и не оформлять. Вот здесь мы смотрим что здесь холст. Я говорила, что для того, чтобы работать на инка... инкаустикой, нужна твердая поверхность. Но это если вы еще не специалист. Я уже могу и на мягких поверхностях работать. Я даже работаю с э, бумагой, кстати. У меня выставка была в Градековском музее, потом в музее э, в Владивостоке, в арт-этажах. И там я делала перформансы. И делала эти, как они называются большие всякие инсталляции. инсталляции да, инсталляции еще делал именно из бумаги и воска вот поэтому я могу и с бумагой работать то есть я научилась поэтому я люблю могу работать с любым инструментом люб, люб, любым фоном так сказать вот. так. птичка птичка 22 тысячи стоит технологическая, здесь использован шелак вот эти вот кракелюры, которые мы с вами видим, да, здесь понятно, что это все воск. Фактура сделана именно с помощью каких-то дополнительных инструментов. То есть, если посмотреть сбоку, то мы видим, что рельеф. Вот. А вот здесь еще кракелюры. Есть такой материал, как шелак. Он основан на спирту. И при, после того, как ты наносишь его на воск, и воск разогреваешь, шелак, он как бы разрывается на каракелюры. Получается вот такая вот сеточка. Я на многих работах как бы использую эту сетку, вот-вот здесь, например. Вот, вот тоже такой абстрактный букет. И вот это вот как раз кракелюра сделана с помощью шелака. А, ц, э, окрашивать шелак тоже я сама начала вот, экспериментировать с цветом, потому что изначально шелак, у шелака цвет такой золотистый, янтарный, может быть, более темный янтарь, светлый янтарь. Но мне хотелось иметь цветной шелак. И вот я экспериментировала, делала шелак... Здесь вот тоже шелак, а здесь вот он получается, его практически не видно, желтенький. Вот, вот как-то так. Вот, вот вот эту вот работу. Вот она, вот ее можно посмотреть, она вся он, рельефная. Объемная. Такой достаточно абстрактный букет. Здесь можно разглядеть, как цвета смешиваются при нагреве, когда я... Газовой горелкой. Вот здесь э, какие-то маленькие круги, это газовая горелка. А вот эти вот рельефы, когда вот я их прогреваю, это строительным феном. То есть они как бы как маслица становятся, но не растекаются. Вот. Ну вот шелак здесь вот он. Кстати, синенький. Шелак. Вот эта вот фактура, вот этой вот баночки, это я использую еще дополнительный всякий материал, например, пастель масляную. Масляная пастель, она на основе же вот этих вот жиров, вот, и она очень близка по своему составу к воску, только более мягкая. Поэтому я какие нужно какие-то акценты мне расставить. Я могу вполне использовать пастель масляную. Вот здесь тоже, кстати, вот шелак и рисы. Вот какие-то тонкие детали. Вот они сделаны тоже с помощью шелака. Печать моя. Вот она везде у меня есть. Это хорошо, что печатью читается. Ну, здесь вот тоже вот видно, здесь шелак. Какие-то вот элементы тонкие, да. Здесь фольга используется тоже какой-то замечательная. А вот на той птице именно воск, который более такой уже как бы был э -э -э, на стадии застывания и вся фактура выполнена именно с помощью уже полуостывшего воска, полузатвердевшего. Вот этот. Она вся такая. Ну, мне хотелось птицу, которая летит, и вот поток ветра. Вот как раз вот фактура это и позволила мне передать вот это движение. То есть, по большому счету, я не повторяюсь. Они все разные у меня, абсолютно. То есть, у меня, во-первых, я, я сама не люблю повторяться. Я благодарю всех зрителей, кто пришел сегодня на мой мастер-класс. И хочу сказать огромное спасибо хозяйке этой чудесной галереи «Лист», которая уже, по-моему, уже шестой год. И вообще моя самая первая выставка, которая была связана с энкаустикой, проходила вот в этой галерее. Поэтому я очень благодарна Татьяне за вот возможность встречаться с вами за возможность выставлять свои работы. И если у вас появится желание приобрести работу, либо, может быть, вы хотите участвовать в мастер-классе, вы можете обратиться к Татьяне, и через нее мы все организуем. Если вам нужна лекция какая-то по инкаустике допустим, я тоже могу рассказать. Поэтому буду рада нашей встрече еще раз в галерее «Лист».